Меня зовут Алексей, я являюсь менеджером компании «Автототем» на Киевской. Компания «Автототем» производит обслуживание транспортных средств. Наша компания предоставляет множество услуг по кузовному ремонту и уходу за автомобилем. Одним из ключевых направлений является локальная покраска. Сейчас я расскажу об этом поподробнее, в качестве примера мы возьмем автомобиль Audi A8. Локальная покраска позволяет максимально сохранить заводское покрытие, так как ремонт будет происходить только на поврежденном участке без демонтажа деталей. Это основное преимущество локального ремонта и локальной покраски. Несмотря на кажущуюся простоту работы, локальная покраска авто это очень серьезная и сложная технология. Локальная покраска это полноценный качественный ремонт лакокрасочного покрытия с применением специальных материалов и новейших технологий для ремонта повреждений небольшого размера. Владея всеми видами локального ремонта автомобиля, специалисты компании «Автотатем» при ремонте автомобиля задействуют только поврежденную часть детали. Покраска все детали целиком производится только при необходимости, если царапины, потертости, вмятины глубокие и занимают большую площадь поверхности деталей кузова – более 50%. Покраска деталей автомобиля требует очень тщательного подбора краски, для того, чтобы одна деталь по цвету не отличалась от другой. Детали кузова могут окрашиваться и на автомобиле, и сниматься с него, такие как бампер, капот, крылья, двери – ну а если автомобиль попал в ДТП, то требуются и серьезные кузовные работы по восстановлению деталей кузова.